Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Уже сегодня в Таласе стартуют национальные игры кочевников – в которых примет участие 621 спортсмен. Соревнования будут проходить под чутким взором 63 арбитров. Спортивные игры состоятся по 10 национальным видам спорта. В начале ожидаются состязания по Куберю. Основные игры на лошадях пройдут на ипподроме. Соревнования по борьбе планируется провести в спорткомплексе «Газпром». Отметив, в культурной части примут участие звезды отечественной эстрады. Для представителей СМИ подготовят специальный пресс-центр с беспроводным интернетом. В общем, подготовительные работы завершились и болельщики теперь с нетерпением ждут старта соревнований. Подготовки к национальным играм кочевников посвящен наш следующий сюжет.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 Благодаря играм кочевников воспитываются дети и молодежь. Благодаря играм кочевников мы объединяемся, исплачиваемся. Благодаря им мы ставим общенациональные задачи в плане укрепления физического, духовного здоровья нашего народа. Бекмаматасанбек Маматасан Бекулу, Бекзат Машапов, ЛТР, Бишкек. Генеральная прокуратура Кыргызстана произведела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 В рамках года развития регионов и цифровизации местные суды из кульской области оснащаются системой аудио- и видеофиксации, новым оборудованием и мебелью. Как признаются сами сотрудники судов, это намного облегчит их работу. С внедрением цифровых процессов документа «Оборот» станет электронным, также все судебные заседания будут записываться. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы.